Всем привет! Компания Нагазу.ру Очередной монтаж ГБО на Infiniti FX35 3,5 литра 280 лс 1 сил Монтаж в разгаре Заканчивается Под капотом Две рампы форсунок Аэр Редуктор зацеплен шланг нерезанный то есть вот этот заводской шланг вот сюда приходит сейчас его сняли в редуктор поставили отсюда сюда поставили и мало ли демонтировать когда будем отсюда обратно поставили и все шланги целые блок управления Alex Expert рядом с аккумулятором будет крышка декоративная на место встанет и под капотом ну, только редуктор будет видно Кнопка переключения в салоне. На штатную заглушку сделали. Кнопка современная кругленькая. Датчик уровня топлива будет подключен. Причем его можно здесь настраивать по цвету салона. Там, какой хочет. Мало ли там панелька синенькая какая-то. То вот здесь можно сделать синенькое или центральная синенькое. Как по желанию клиента можно сделать любой цвет. Салон. Баллон вместо запаски на 54 литра. Высота 180 на 720. Полка вровень ляжет. Выступать не будет. Все по штатному будет выглядеть. Бывает, что ложим баллон на 74 литра. Все то же самое, только баллон выше и полка ложится неровно. Ну. Запас хода будет, соответственно, километров на 100 побольше. Заправочное устройство по желанию клиентов в лючке бензобака. Вот так все это выглядит. Пропан у нас потихоньку дешевеет. На данный момент без скидочной карты 23.20. Это Пермь. В некоторых регионах 12.14, в Челябинске 14 рублей плюс еще скидочные карты, поэтому на данный момент больше все начали, пропан больше активизировался, метан, в основном коммерческий транспорт, таксисты, ну и на крупные дизельные автомобили, тягачи, автобусы стоят. Таких автомобилей довольно много приезжают, штучка в месяц стабильна. Если есть вопросы, пишите под видео, постараемся всем ответить. Компания на газу.ру. Всем пока.